Одним в одном замке со слугами жили две непохожие сестры-близняшки. Одна была светволосой, другая темноволосой, но не белые и черные. Девочки были феями, феей света и феей тьмы. Но, несмотря на это, они были очень дружны и все время проводили вместе. Все придворные тоже феи терпеливо ждали, как девочки станут полноправными королевами и будут управлять королевством. Девочки учили, узнавали как себя, так и мир вокруг себя. Каждый день, каждый год они были вместе. До одного дня. Им было по 19 лет. Девушки летали за пределами королевства. Но началась гроза. На темную фею задела мол... э... молнии и ранила два ее средних крыла из шести. Фея начала падать, так как не привыкла летать на четырех крыльях. Светлая фея испугалась и не смогла помочь сестре. Она изо всех сил летела... быстро летела в замок, чтобы призвать полностью на помощь. Прилетев приблизительно на то место, где упала сестра, с помощью Ангелина не нашла ее. Гроза уже кончилась. Почесав леса и поля, и всю местность вокруг темную фею не нашли. Через два года Ангелина была уже королевой. Некоторые слоги, особенно любившие Нервейну, пошли на ее поиски. Твердо намеренно найти свою повелительницу. Когда притворит дверь... Белой королевы, как прозвали свою плодительницу Ангелину Передворной, состоялся праздник весны, то неожиданно для всех состоялась встреча. Встреча сестер. Многие слуги при замке были удивлены и шокированы, когда увидели считавшуюся пропавшую без оси, черную королеву или же демонику. Она не была рада этой встрече, хотя сама решила прийти сюда. Ангелина была смущена, подавлена, растеряна, и по ее виду было видно, что она искренне раскаивается перед сестрой за то, что не помогла ей. Но черная королева будто бы не замечала этого взгляда. Процедила. Ты кинула меня, сестра. Я больше не имею чести называть тебя своей сестрой и общаться с тобой, как будто бы ничего не произошло. Два года назад ты могла бы помочь мне. Теперь я являюсь тем, кем была порождена. Демоном. И слуги мои тоже. Потому, белка, я не смогу с тобой жить. Ангел и демон по жизни враги. Зло выкрикнула она и развернулась на мировой УТИ. Я не собиралась тебя кидать, нервейно. Я сильно испугалась и не понимала, что делать. Я искренне сожалела о несодеянной помощи. Запинаясь, проговорила та, протягивая к сестре руку. Не смей меня называть по имени, чертов ангел. Полуобернувшись, скриющийся лице, проговорила Демоника презрительным тоном. в вмиг осмелел от слов своей же сестре. Я не посмею допускать таких оскорблений в мою сторону и в сторону моего народа. Да сгуби тебя, Божий, демон. «Ты еще поплатишься за это!» — крикнула демоника, распарав свои крылья летела вместе с поражавшими ее подданными. После этого из глаз белой белокола... королевы, полностью закатившуюся... захватившейся обиды потекли слезы, а между двумя королевствами завязалась война, пусть и не всегда дрожавшаяся двести. Это uh, серия uh, ролеплей, и если вы хотите в нем участвовать, то ссылочка будет всегда в описании. Здесь самое главное вам выбрать, uh, чью же сторону вы примете демонов или ангелов. И после этого вам ее менять уже нельзя. Вы выберете ее раз и навсегда. В суть это, ну, как в обычном ролеплее, просто жить. Со спойлером. Да. И здесь есть всякие, соответственно, местам Которые уже выше уже описаны в сути, в текстовом канале сути. И сюда, допустим, есть категория королев, которая доступ, которые, соответственно, есть королевы или администраторы, считающиеся. публик плейс или общественные места. Они также упоминаются, вот тут вот здесь пересекаются обе сущности и Соответственно, есть э, по категории ангелов и демонов. Места абсолютно одинаковые, но просто единственное, что один, одни чаты, от, одна категория открыта для, только для демонов, другая только для ангелов. И, соответственно, другим сюда заходить нельзя. Не получится просто. И... Этот сервер так еще немножко находится в разработке. Допустим, в ролях э, совсем много ролей. Кроме как основных, это демон и ангел. Идут э, новые ангелы-демоны. А потом идут э, советники королев. Советники демонов, советников ангелов. Английский советник и демон, э, демонический, получается, советник. Плюс две королевы. Демоника и Ангелина. Ну, другие же, естественно. Демоника есть по 8. Не, не по восемь, несколько названий для той же, одной и той же сущности. Это, ну, если считать, э, демоническая королеву, то королева демонов, э, демоника, черная королева, э, нервейна э, и, по-моему, еще как-то, я уже не помню, честно. И для... Белая королева, белая королева, соответственно, королева ангелов, Ангелина, ее имя Авелин, или же прозвище Атми, ее сестры Белка. Вот. Ну, естественно, если вы хотите реально вступить на этот сервер, то э, вам дорога в описании, потому что API э, этого сервера будет... Э, ой, не API, а пригласительная ссылка на этот сервер будет... В описании на значок можете, кстати, не брать внимания, просто приблизительно ангелы и Демон, девушки обе. Я не нашла другой картинки. Может, некоторые поймут, что это. Вот, и самое главное, это то, что здесь нельзя говорить что-либо не по теме, то есть, соответственно, Вот этот еще пока у меня нету текстового, но он будет тут в story, и здесь будет в, как книга уже писаться, а здесь уже чисто действие. Соответственно, я, допустим, демон, и я не знаю, я и не собираюсь даже э, заходить вот в сюда. Вот. Просто я скрою это раз и навсегда, и все. Для меня это не будет, только единственное, что я буду создавать, когда каналы, когда они появятся. Вот, и естественно. Естественно, мне больше больше нечего сказать. А, ну наконец-то мне меня это скрылось. А, она сюда повезла. Обожаю Discord. Думаю, почему пропадает Кэра. Ладно. Здесь могут проходить еще так же кроме как общения, просто общаться, обтирать, э, обзывать э, совершенно другой а, вид сущности, э, можно жить реально как обычной жизнью, ну и драться. Драться на крыльях. А, вот. И... На этом все. Это все, что я хотела сказать. Если заинтересовались, то заходите, не стесняйтесь. Всех ждем!